Здравствуйте, с вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла Рак: Как исцелиться с помощью мыслей. Первому больному Карла и Стейси Саймонтонов, пионеров онкопсихологии, предстояло выделить время, чтобы трижды в день утром как только проснется, днем после обеда и вечером перед сном посвящать от 5 до 15 минут определенным упражнениям, во время которых он должен был сидя в удобном положении сосредоточиться на мышцах своего тела и начиная с головы и постепенно опускаясь вниз до самых стоп, мысленно отдавать приказ каждой группе мышц расслабиться. Затем уже в расслабленном состоянии он должен был представить себя сидящим в каком-то тихом, приятном месте, под деревом, у ручья или в любой другой подходящей обстановке, и оставаясь там столько, сколько ему покажется необходимым, стараться как можно отчетливее представить свою опухоль в любой форме, какую она примет в его воображении. Затем Карл просил его представить себе, что его лечение, радиотерапия, заключается в потоках миллионов крохотных зарядов энергии, которые на своем пути поражают все клетки организма — и нормальные, и раковые. Раковые клетки слабее и менее организованы, чем нормальные, и в отличие от последних, не могут восстановиться после нанесенного им ущерба. Поэтому нормальные клетки остаются здоровыми, а раковые погибают. После этого Карл просил пациента нарисовать в своем воображении последний и самый важный этап. К раковым клеткам устремляются лейкоциты. Они подбирают погибшие и умирающие раковые клетки и через печень и почки выводят их из организма. Пациент должен был мысленно представить себе, как раковая опухоль уменьшается в размере и к нему возвращается здоровье. Выполнив такое упражнение, он мог снова заниматься обычными делами. То, что происходило с этим пациентом, не поддавалось никакому сравнению с тем, что обычно наблюдалось при использовании только традиционных методов лечения. Радиотерапия проходила на редкость успешно. У больного почти не было побочных реакций: ни на коже, ни на слизистых рта и горла. Уже к середине курса он снова мог есть, окреп и прибавил в весе. Раковая опухоль становилась все меньше. Дела пациента шли хорошо, и, наконец, спустя два месяца у него исчезли все признаки рака, и он был уверен, что теперь самостоятельно сможет влиять на течение болезни. До встречи в следующих выпусках.